Кто такие? и Копалыч. Сильные, политические. Закроющих со всеми, муха. А, враги народа. Троцкисты, утописты, вредители. Тот-то -то я гляжу, Хари. Родину не любишь, да! Хорош, муха! Ashley.